Thank <music> you.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 В прошлом месяце, в ноябре, Марс имел минимальную скорость. Это было связано с тем, что он менял направление своего движения. И в декабре он наконец-то начинает прибавлять скорости, он начинает разгоняться. Поэтому многие могут почувствовать прилив сил в декабре месяце, желание что-либо делать. И к тому же Марс будет проходить финальный третий раз по тем градусам, о он колесил до этого. Поэтому может быть желание что-то доделать, завершить, поставить точку в каком-то вопросе. Или же может быть такой вариант, если были сомнения, начинать, не начинать. Если что-то откладывалось очень долго, то в декабре месяце получится этот вопрос решить. До 14 декабря будет коридор затмений на вашей оси 3-9 дом. Это значит, что время очень интенсивное и эмоциональное. Третий-девятый дом отвечает за движение в нашей жизни, за информацию, общение. Тема автомобиля тоже сюда же относится. И по сути затмения будут делать эти сферы вашей жизни активными. Поэтому вы можете обзаводиться новыми знакомыми, вы можете начать изучать что-то новое, вы можете куда-то ездить по работе, например. В этот период времени вам нужно быть максимально вовлеченными в какой-то процесс, не засиживаться дома, а наоборот быть активными участниками и много коммуницировать. Тем более, что со 2 по 20 декабря Меркурий, планета коммуникаций, будет находиться в стрельце в вашем третьем доме. И это положение всегда... Увеличивает желание общаться, обмениваться мнениями, идеями, дает определенную открытость к информации, к мнениям других людей. Также третий дом отвечает за наших братьев, сестер. Именно с ними у вас может также повышаться желание больше взаимодействовать и общаться. 6 числа Венера будет в благоприятном аспекте к Непту. Но ну, помним, что Венера является управителем вашего знака, поэтому вы сильно почувствуете этот аспект. С одной стороны, данный аспект может дать вам сильное желание что-то купить, что-то приобрести, вложить куда-то деньги. С другой стороны, может присутствовать неуверенность в этой покупке, поэтому Действительно стоит данную идею отложить на некоторое время и хорошо ее обдумать. В целом аспект идет на ваш сектор финансов, поэтому нужно соблюдать максимальную осторожность в финансовых вопросах в начале декабря. 9 числа Солнце будет делать квадрат к Нептуну. И в этот день может возникать путаница в делах, в бумагах, может быть какое-то недоразумение на рабочем месте. Поэтому лучше не планировать на этот день важные встречи, переговоры, а также желательно не подписывать важные бумаги. С 10 по 15 число будет очень важный отрезок времени для вас. Венера будет в хорошем аспекте к Юпитеру, Сатурну и Плутону. И это может заставлять вас прям быть активными, брать на себя ответственность. В этот период могут решаться важные вопросы на работе. И действительно вам нужно поймать волну и быть максимально вовлеченными в рабочие дела. К тому же аспект направлен на ваш сектор финансов, поэтому... Ваша активность в этот период может очень хорошо повлиять на ваш уровень доходов. 11-12 числа — очень яркое время. Солнце будет в соединении с Южным узлом, и это может дать возможность проиграться какой-то важной программе, установке в вашей жизни. Южный узел может, давать, может отсылать вас к ситуациям, которые были в вашей жизни ранее. Также по такому соединению вы можете вспомнить о своих планах и целях, которые были у вас раньше, но которые по каким-то причинам не удалось реализовать. Солнце в соединении с Южным узлом будет делать очень хороший аспект к Марсу, поэтому действительно вы можете почувствовать заряд энергии и сильное желание что-то сделать. Важно в этот период быть активными, иначе может накапливаться внутри агрессия из-за нереализованных желаний. 13 числа Меркурий будет делать квадрат к Нептуну, и этот день не подходит для решения вопросов, связанных с автомобилем, бумагами, переговорами, поездками. Лучше на этот день также не планировать важные переговоры. Данный аспект уводит от реальности, может быть забывчивость, поэтому старайтесь контролировать, чтобы не пропускать важные дела в этот день и не опаздывать. 14 числа будет солнечное затмение в знаке Стрелец в Вашем Третьем Доме. И примечательно, что оно будет в соединении с Меркурием, который тоже является сигнификатором третьего дома поэтому в целом данное затмение может очень сильно вас простимулировать начать обучаться начать изучать какой то вопрос начать решать бумажные дела или же начать решать вопросы связанные с вашим автомобилем повторюсь третий дом отвечает также за братьев сестер близких родственников поэтому для вас могут быть актуальны темы связанные с этими людьми в их жизни могут происходить важные какие-то моменты и вы будете по каким-то причинам вовлечены в этот процесс. Сразу на следующий день после затмения 15 числа Меркурий будет делать хороший аспект к Марсу. И это замечательный день для переговоров и для того, чтобы воплощать в жизнь, особенно вот то, что вы с кем-то вместе задумали. Ищите себе команду, поддержку, и ваши замыслы обязательно получится осуществить. 15 числа Венера переходит в знак Стрелец, ваш третий дом, и будет находиться в нем по 8 января. Это во многом разгрузит эмоциональную сферу, а также снимет определенное напряжение, стресс с сферы финансов поэтому однозначно вторая половина месяца принесет разрядку она поможет скажем так понять что ряд вопросов уже либо решен либо уже на такой заключительной стадии находится обратите внимание также на дату 20 декабря в этот день Солнце соединится с Меркурием в вашем третьем доме. Вы можете получить важную новость, известия. Обращайте внимание на идеи, разговоры, информацию, которая будет появляться в вашей жизни в этот день. 21 числа Юпитер соединится с Сатурном в вашем пятом секторе. Соединение Юпитера и Сатурна является одним из самых значимых во всем 2020 году. Это несмотря на то, что в 2020 году очень много астрологических событий. Но именно это соединение является началом нового очень длительного этапа. И данное соединение происходит в вашем пятом секторе, поэтому идет очень сильный акцент на тему ваших хобби, творческого самовыражения, на тему детей — Поэтому для многих представителей знака весы тема «Дет рождения» может постепенно начать набирать актуальность. К тому же по Пятому Дому идут в принципе проекты, бизнесы, которые человек создает сам. И поэтому вы можете ощущать себя Творцом, Созидателем, может появляться желание создавать что-то в своей жизни, жить не только рутиной. До этого сильный акцент был на, вашу, на ваш четвертый сектор, на семью и недвижимость. И эти темы постепенно перестают быть для вас сверхактуальными, вы начинаете больше думать о себе и о том, как получать удовольствие от жизни. 22 числа уран соединится с лилит в вашем восьмом доме. И это соединение может дать очень много эмоций или даже какое-то неприятное предчувствие. В целом это нужно отгонять от себя. Такое, такой эффект может давать лилит в соединении с ураном. Поэтому имейте в виду и старайтесь отвлекать себя на что-то приятное в этот период. Это время не подходит для каких-то рискованных операций, будет это связано с финансами, либо с какими-то спортивными моментами, то, что может навредить вашему телу. Будьте поаккуратнее в этот период. 23 числа Марс будет делать квадрат к Плутону. Этот аспект будет начинать ощущаться еще за неделю до его фактической даты. Стоит также упомянуть, что до этого данный аспект активно себя проявлял в середине августа и вблизи 10 октября. Поэтому события, по этим датам могут иметь повторяющийся характер, либо могут быть взаимосвязаны. Но это уже третий финальный аспект, поэтому будет принято решение, будет что-то доделано по данному аспекту. Марс в квадратуре к Плутону. Это подразумевает борьбу, необходимость отстаивать свои интересы. И квадратура будет между четвертым и седьмым домом, поэтому вблизи этой даты есть... Вероятность конфликта с партнером по бизнесу или с партнером по браку. Либо конфликтовать будете вы сами, либо, к примеру, ваши родители с вашим избранником, поэтому нужно, конечно, в этот период быть поаккуратнее. 25-28 числа Меркурий и Солнце будут в аспекте Курана. Эти дни максимально наполнены неожиданностями, неожиданными новостями или какой-то интересной информацией. И также может быть какая-то спонтанная поездка или какой-то необычный разговор, необычная тема, которую вы будете обсуждать. В целом, учитывайте, что Лилит еще не так далеко идет от Урана, поэтому лучше все-таки планировать очень аккуратно и потом еще к этим вопросам возвращаться повторно. 30 числа будет полнолуние в раке в вашем 10 доме, поэтому завершать 2020 год вы будете э, тем, что будете глобально переосмысливать, как вы этот год провели, какие цели вы сумели достичь. И в день полнолуния Венера будет делать квадрат к Нептуну. И к тому же Венера будет соединяться с Южным узлом. Так как Венера является управителем вашего знака, вы сильно почувствуете этот аспект, и это может дать легкий налет разочарования, будто бы вы что-то недополучили, недоделали, сделали меньше, чем вы рассчитывали. Старайтесь все-таки провести в уходящий двадцатый год с положительными эмоциями, воспоминаниями и строятся хорошие планы, новые перспективы на 2021 год. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Спасибо большое за то, что досмотрели до конца и за то, что смотрели меня в двадцатом году и до встречи в новом 2021. Всем пока-пока.